Всем доброе утро. Сегодня у нас 12 августа. Сегодня у нас последний день нашего отдыха. Без 24 за нами приедет автобус, и мы поедем в аэропорт. Ну а пока мы идем с Сережей на море. Сейчас время где-то полдевятого утра. Решили перед дорожкой искупаться в море, сказать ему «до свидания, до новых встреч». Вот, ну а пока мы идем, я немножечко поделюсь с вами сегодняшним своим шоком. Шок мой заключается в том, что когда мы пришли сейчас с на завтрак, а так как мы пришли на завтрак рано, это было где-то пол восьмого утра, обычно мы встаем где-то часов около девяти и в полдесятого идем. Там всегда обслуживающий персонал естественно блюдо как бы сам всегда накладывает все что попросишь сегодня так как мы пришли пораньше по восьмому, оказалось что обслуживающего персонала еще нет видимо он как-то я не знаю к восьми что ли приходит и вот в чем был мой шок ну естественно так как мы уже привыкли что все за стеклом нам все все накладывают то что мы покажем как-то уже чувство успокоения срабатывает Тут, ну, естественно, увидев, что нужно все накладывать самостоятельно, что все это подряд, вот эти вот щипцы, трогают руками. У кого что падает, у кого что как, подхожу. В общем, я э, к столу с сухими завтраками, сухими хлопьями. Думаю, надо мне сухих хлопьев с молочком э, покушать. Стоит мальчик лет 8-9 Накладывает. В общем, эти себе сухие завтраки. То есть у него вот это вот все вот эти вот мисочки там с различными сухими хлопьями. Как чихнет. То есть у него ни маски на лице, ничего. И то есть он стоит и вот это вот все чихает прямо вот в эти миски э, со сухими завтраками. Тут же молоко, то есть тут все. Блин, вот честно, у меня пропал аппетит. Я вообще, я не знаю, конечно, раньше вот сейчас многие из вас скажут, блин, а как мы раньше сами накладывали все ходили? Вы знаете, до пандемии как-то все настолько к этому привыкли, и кто-то из вас задумывался об этом, а как мы действительно раньше все это сами себе накладывали? Кто-то скажет, ой, что за фигня, что за ерунда? Ну, честно говоря, и я раньше как-то не придавала этому значения, а тут во время пандемии, ну, сами понимаете, и так как говорится, от всех шарахаешься, ну, я понимаю, допустим, дышать нечем, ну, блин, ну, хотя бы маску нужно хотя бы вот на рот одевать, чтобы рот был закрыт. Это, это вообще просто, я не знаю, у меня нет слов. И я говорю, я сделала, естественно, этому мальчику замечание. он такой вообще стоит, как будто ничего не происходит. Ну, вот как-то так. Поэтому, честно, вот я говорю, у меня сегодня утро вроде бы и добрым, и в то же время таким прямо как обухом получила. Шок у меня сегодня был приличный. И я хочу одно сказать. Я очень рада, что я вот это вот увидела все в последний день нашего отдыха. Если бы я, наверное, это увидела, блин, за несколько дней до нашего отъезда, я бы, наверное, вообще на завтраки ходить перестала, честно. Ну вот, пока я вам тут занимательно так все рассказываю про наш сегодняшний завтрак, мы уже, Сережей дошли до моря вот смотрите сейчас на пляже пока все зонтики сложены народу не так много сейчас люди покушают и начнут потихонечку подтягиваться пойдем, да, куда-нибудь давай уже приткнемся сейчас мы с Сережей с часик, наверное, покупаемся и нужно будет идти обратно в номер остатки чемодана нашего собирать и уже будем сдавать номер вот такое вот у нас сегодня море с утра. А оно по-любому всегда с утра прохладненькое, за ночь остывает. Да, прям, я бы сказала, очень освежает. А? Ну, просто надо заходить, минут по три сидеть и выходить, чтобы домой с топлями не вернуться. Смотрите, водичка какая прозрачная. Сейчас, наверное, с утра рыбок всяких будет. У меня, кстати, я так и не поняла. То ли меня вчера рыбка он задела. Вечером, когда купались, то ли крабик какой-то цапнул, как это прям. Гух такой тыкнул прям. О, вообще вода прям красивая, прозрачная. Замерз! Да, водрящая такая водичка. Да? Где? Надо Сейчас опустим. Солнышко уже припекать, прям начинает так прилично. Ну сейчас все хорошо, сейчас это водичка прозрачная, все видно, всех ребюх, все видно. хорошо О, дети уже визжают, как всегда. Че, Серега? Будешь поможешь скучать? Ну, естественно, неизвестный что по Ну, да. ну, ну да. Да. Что дальше будет? Да, если поедем, то неизвестно в какую страну. <соценно> Варик. С этой пандемией. Водички у А я уже привыкла. Я же проснулся. <соценно> ну вот, доброе утром. Репешек Где мне маленький? Вау. Thank <laughs> you. Сережа наплавались. Сейчас идем в отель, собираем чемодан и будем уже выселяться из номера. Все, мы с Серёжей сдали номер. Сейчас сидим в поле, ждем обед. Ну вот уже и приехал наш автобус. Сейчас поедем в аэропорт. Наконец-то дождались. В отеле очень душно, кондиционеры очень плохо работают, чуть не задохнулись. Все, добрались мы до аэропорта. До вылета у нас где-то 2 часа. Двадцать минут. Но это при условии, если не перенесут рейс. Сейчас вот мы идем непосредственно на сам аэропорт. И будем уже там регистрацию на рейс проходить. Смотрите, какие громадные очереди тоже в аэропорту улетают домой. Обалдеть. Толпучка просто. Такая же, как по прилету была у нас. Ну вот, мы сейчас, Серёжа, прошли таможник, пришли в Дьютифри. Смотрите, сколько тут народу. Поэтому долго снимать дютик не буду. Они везде, в принципе, одинаковые. Сейчас вот пришла за своим ароматом в Лан Здесь он стоит 100 миллилитров 77 евро. Сейчас я аромат послушаю. Если более-менее стойкий, то возьму. Ну что-то вот на данный момент я... Мне кажется, что какой-то слишком легкий. Как будто выветривается. Фу, капец. Прорвались мы наконец -то. Решили зайти перед полетом в Бургер Кинг покушать. Уже и сэндвичи и сыты. Сыты. Уже Вот Смотрите, какие бешеные очереди тут в Бургер Кинг. Сейчас быстренько перекусим. и пойдем ожидать наш рейс. В общем, когда мы заходили в аэропорт, э, ну так же стояли, как и в Самаре, э, тепловизоры, вот. в принципе, больше, ну, маски просили надеть, больше, в принципе, ничего. Никаких документов помимо паспортов при прохождении таможни не требовали. Вот, как я показала вам в Duty Free, аромат, кстати. Нет, кстати, хочу сказать. Вот я э, Послушал аромат сейчас лампин, я хотела его купить за 77 евро. Вот прошло буквально минут 10-15, как я побрызгала он уже не пах. То есть аромата нет, поэтому я его покупать не буду. Это сто процентов подделка. Тот аромат, который я купила в Самаре, он у него концентрация такая, он очень долго держался. Этот вообще просто выветрился моментально. Ну вот серёга забрал уже наш заказ сейчас пойдем кушать. В общем, сейчас ждем очередь на посадку. В аэропорту полный дурдом. Народу куча. Везде свинарник. Все валяется, не убрано. В туалетах срач. Пришли в Бургер -Кинг покушать. Там ни вилок, ни ложек, ни санитайзеров. Вообще ни санитайзеров. По всему аэропорту вообще ничего нет. Везде кипишь, Все носятся с вытарщенными глазами. Это какой-то знаю, Я раньше читала наш Крумач в колхозе, как в большой деревне у нас просто цивильно по сравнению с тем, что сейчас здесь в аэропорту Анталии происходит. Это какой-то просто дурдом. Вообще караул. Кстати, хотел еще добавить по упаковке багажа. У нас в отеле упаковки багажа не было. А здесь упаковка багажа стоит либо 9 евро, либо 10 долларов, либо 88 лир, либо 800 рублей. То есть в рублях тоже принимают. И, ну, вот такой дурдом в аэропорту Русской сейчас. Мы уже ставим очередь на посадку на. объявляли, чтобы мы быстро-быстро-экстренно прошли на посадку. Что-то там стоят, смотрят, чуть ли не подумай. Одна очередь идет быстро, другая очередь стоит. Я вроде там вообще не знаю, какие-то они вареные просто. Парал, надеюсь, что опоздаем и смотрят. наш самолетик. Да. Что, назад? Капец, у нас тут бумаги освещения. Дышать, дышать, дышать вообще Холоднее, Господи, неужели хоть покатились немножко? Ну, видишь, так. Может, это Самара, докатимся. уже гляжи включились Здесь вообще дышать нечем. Я теперь нисколько не удивляюсь, что мужчина там на каком, на авиакомпании Победы или Россия. Россия. Просто, вот этот, разгерметизировал дверь, блин. Просто задевасись. Вот можно на конце отдать. Ну, гляжем и просто. Вот так примерно выглядит анкредом. Я данные свои закрыла. Тут фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, номер рейса. Там еще посадочное место нужно указать, страна, эм, из которой да, пребываете. Дата пересечения границы, паспорт, серия, номер. Выдачи, свое место номер телефона, страна, куда покупаем, ну и Шторг там адрес домашний. Опустить Ура! Мы прилетели. Ура! А, как я сейчас вам показала в самолете, вот эту вот анкету у нас в итоге забрали на выходе из самолета представители Роспотребнадзора. То есть, как мы изначально предполагали, думали, ее заберут в аэропорту, но нет, забрали у нас на выходе из самолета таможню мы проходили где-то наверное около двух часов не быстро вот в принципе кроме паспорта больше ничего не потребовалось да, в принципе у нас никаких больше других то особо документов и не было прилетели мы получается 12 августа ночью 13 августа мы с утра серёжа пошли сдавать тест на к то есть уже записываться нам не пришлось в лаборатории. Вот, потому что уже где-то со 2 августа, как нам сказали, в принципе, записи уже все отменили, можно прийти сдавать. Естественно, также мы сдали экспресс-тест, вот, и через сутки он был у нас готов. Я подгрузила все результаты теста на госуслуги и заполнила по прибытию анкету. То есть анкета обязательно заполняется по прибытию на госуслугах и обязательно по прибытию подгружается тест на ковид. То есть многие спрашивают под видео, интересуются под моими другими, нужно ли по приезду сдавать тест на ковид и подгружать на госуслуги. Да, это обязательно. Потому что если вы этого не сделаете, в конце концов, Роспотребнадзор до вас доберется и вас оштрафует. Поэтому это обязательно. Ну, а на этом мое видео заканчивается. Не забывайте ставить лайки под моим видео, подписываться на мой канал, и мы встретимся с вами следующих видео в новых. Всем до новых встреч и всем пока-пока!